Ну, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про себя. Меня зовут Кристина Филипп, я мама, я в прошлом фитнес-тренер. Вот. Ну, сейчас в глубоком декрете, можно сказать, сейчас больше занимаюсь ребенком, собой. Расскажи, пожалуйста, как ты стала пользоваться продуктом NSP? Почему именно им, а не какими-то другими добавками? Но для меня важны несколько основных критериев. Первый ⁇ это безопасность. Второй ⁇ это защита от подделки. Вот, и мне очень нравится Ну и, конечно же, дозировки, да Частота Часто, сырья и так далее Первые моменты, когда я начала сравнивать Ну какие-то там аптечные препараты С брендом NSP видела сумасшедшую просто колоссальную разницу Поняла, что там просто пустышки, да, аптечные а Второй момент, ну там Качество сырья и так далее Ну и третий, это защита от подделок Потому что, что меня конкретно подкупило Это то, что каждая моя покупка видна на официальном сайте То есть для меня это реально важно Потому что я даю с 10 месяцев, например, своему ребенку Ребенку, там, омегу-3, лецитин, да, и мне очень важно понимать, что я ему даю, да, потому что, например, все знают, что соевый лецитин – это такая опасная штука, соя может содержать фитоэстрогены, и, и мальчикам опасненько давать неочищенную, да, эту сою, там, смотря какая фракция, белковая жировая и так далее, и что мне нравится, вот этот бренд, он очень помешан на вот такие таких тонкостях о которых мало кто знает вот ну там в частности да про лецитин ну и так далее и самое главное это как я уже сказала защита от подделок вот. ну и плюс наверное реальные результаты потому что э, есть какие-то штуки которые ты можешь отследить результаты здесь сейчас да то есть от приема омега-3 допустим ты не начинаешь завтра летать да то есть это больше про питание а есть какие-то штуки которые я заценила сразу и очень ценю на сегодняшний день в том числе потому что я как мама естественно против э, всякого рода э, жестких лекарственных мешков. А все дети болеют, это нормально, это знакомство mm -hmm. иммунитета и так далее. Но я знаю, как поднимать своего ребенка только на травах, и я знаю, э, как сделать так, чтобы не было урона и нагрузки на печень, как минимум, как сделать так, чтобы не убивать микрофлору там, и так далее. И я, ну, ну, <laughs> да, к счастью, э, ну, все там несколько раз, а мы болеем редко, да, но все несколько раз, которые мы болели, мы выходили только на моем обучении. Мне кажется, это бестселлер мировой, это поударка э, коллоидное серебро. причем тоже знаю момент, который для меня важен. Вот, допустим, в аптеке тоже есть коллоидное серебро, да, но э, коллоидное серебро же бывает тоже там крупно дисперсное, мелко дисперсное. Это принципиальная разница, потому что если оно крупно дисперсное, это уже э, токсическое вещество, мелко дисперсное совершенно другой эффект, да и так далее. То есть, мы там для меня был показатель, когда там ну, на пятый день жизни у него там начался чистить, чиститься глазик и так далее, и капля серебра все, без проблем и так далее, Хлорофил, и так далее. И я очень рада, как любая мама, не лечить своего ребенка лекарствами, а просто на травках выводить его из этих состояний. Шикарно. Спасибо большое. С удовольствием.